Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы озадачились входной группой в своем офисе. И в этом видеоролике я покажу, как изготовить вот такие бетонные клумбы. А также я вам расскажу, как я накосячил при изготовлении этой клумбы. Я взял фанеру толщиной 12 мм и начал производить раскрой и в последующем уже распил материала. Форму для кашпо я выбрал трапециевидную. Сейчас я произвожу разметку, в пределах которой я буду насвергивать отверстия для фиксации листов фанеры между собой. Есть один важный момент. Если вы будете делать не одно кашпо, а несколько, то необходимо завернуть фанеру в пленку, чтобы она не разбухла после первой заливки. Произвожу сборку опалуки. и проверяю диагонали. Вот такой результат у меня получился в итоге. Следующим этапом по такому же принципу делаю внутреннюю опалку. Тут есть важный момент. Внутреннюю опалубку необходимо скреплять изнутри. Это позволит вам разобрать и вынуть внутреннюю опалубку уже на готовом изделии. Важно крепить уголки на расстоянии вытянутой руки, чтобы впоследствии при демонтаже этих уголков вы смогли дотянуться и крутить их. По итогу у вас должно получиться две одинаковых по форме опалубки, но по размеру вторая меньше первой. Чтобы выставить внутреннюю опалубку и задать толщину дна готового изделия, я беру саморезы и вкручиваю в дно внешней опалубки. Должен получиться вот такой результат. Внутреннюю опалубку также необходимо обернуть пленкой для сохранения фанеры. Произвожу замес раствора. Я убрал пескобетон марочной прочности 300. Когда вы поставите внутреннюю опалубку, важно ее зафиксировать сверху. В противном случае при заполнении раствором она у вас будет подниматься кверху, как поплывок. Я изготовил кашпо высотой 90 сантиметров. После примерки в него растения, которое в нем будет стоять, я решил укоротить кашпо на 10 сантиметров. Сделал необходимую разметку, взял болгарку с диском по бетону и начал делать пропил. Пропил я делал над линией разметки, для того, чтобы потом можно было все отшлифовать по заданной линии. После шлифовки изделия диском по бетону край остается неровный. Я меняю диск по бетону на насадку с черепашкой и продолжаю производить шлифовку до того результата, который устраивает меня. В центр кашпо я поставил пенополистирол. Он будет служить основанием под заливку гипса для фиксации растения. Внутри кашпо полое, чтобы не создавать дополнительного веса. Я насверливаю отверстия под саморезы, которые будут держать гипс вместе с цветком. В случае, если его вдруг захотят выдернуть. Заполняю кашпо гипсом и позиционирую на нем самшит. смотрите что получилось покажу вам косяк а, жидкий если гипс будете разводить да у меня там пенополистирол снизу стоит в распор он взял просто вот здесь вот где распор стоит он по этому месту просто взял и а, вот этот цементный песчаный раствор марочной прочности 300 он его взял просто и расщепил потому что гипс на, при нагревании он расширяется я об этом если честно не подумал на второй Клумбе я уже не стал жидким заливать гипсом и просто намазываю таким образом. Сейчас просто буду разводить торф кокосовый. Он вот один килограмм в объеме дает потом вот такое ведро 10 литров и сверху просто засыплю вот этой кокосовой стружкой.